Добрый день, меня зовут Зайцев Алексей, и один из топ-лидеров компании NSP. И сегодня я вам покажу, как заработать в NSP полторы тысячи долларов. Вы подключились к компании NSP. И чтобы зарабатывать полторы тысячи долларов в месяц и каждый месяц, для этого нужно приглашать в этот бизнес не только потребителей, но и работающих людей. То есть наша задача за все время работы найти двух человек. Но этих двух счет мы найдем, скорее всего, не в первый месяц. На это потребуется время. Параллельно с этими двумя людьми у нас будет потребительская группа. Наша задача – этих людей вывести на товароборот 2000 баллов, помочь им построить потребительскую группу в 2000 баллов ежемесячного объема. То есть это 2000 баллов и это 2000 баллов. И ä, помочь построить им группу из двух человек, который будет делать тоже по 2000 баллов. Я не специалист по рисованию, но... То есть наша задача – организовать группу из шести работающих людей, включая нас, и сделать самим, безусловно, так как мы работаем дольше, у нас будет потребителей больше, и наш товарооборот будет 2500 баллов. Если будет вот такая ситуация, давайте мы разрешим, что в этом случае у нас получится. С 2500 баллов потребительского объема мы получаем 500 долларов, потому что это 20% от 2500 баллов. С лидерского объема первого поколения мы получаем 11%, а это 440 долларов. Лидерского объема второго поколения мы получаем 8%, что составляет 8,8 640 долларов. Давайте просуммируем этот объем. 640 плюс 440 плюс 500 получается 1580 долларов. Я думаю, что запас можно выделить на благотворительность.